Я нахожусь у дверей Кунгурского музея, Кунгурский критерический музей, его директор, мой бывший знакомый, вместе когда-то работал. Напротив меня круглый магазин, это памятник федерального значения, и он сейчас находится в разрушающемся состоянии, потому что город не может уделить деньги, а федеральные деньги не сразу поступают. Вот здесь был раньше книжный магазин, сейчас находится выставочный зал уже выставочный зал все всевозможные тут проходят выставки художников и других деятелей искусства а вдали я вижу бывший горком комсомола кто знает тот знает. Ну, вот у меня сегодня поскольку прогулочка по городу это сквер имени губкина одного из богатейших купцов кунгурских прошлого столетия начала ну, даже позапрошлого столетия начала 20 века Здесь давно уже такой скверик организован. То давно не было в Сунгуре, посмотрите, в центре этого сквера. Ну вот он идет от музея, плавно минуя гостиный двор или круглый магазин. Он здесь, я не знаю раньше, что было, он проходит к бывшему кинотеатру «Октябрь» и городской думе. Вот так вот туда мы ходим, по этой дороге. И в центре этого сквера, довольно уютного, опрятного, всегда тут чистенько, находится памятником одному из меценатов кунгурских. Зовут его почетный гражданин, причем города Кунгура, Губкин Алексей Семенович. За деяния во славу родного города. Очень много он сделал, пожертвовал для города строил здесь. Ну, насколько вот меня сейчас не изменяет память, в лед я могу сказать, он, по-моему, вокзал на его деньги построен. Здание вокзала. И то, что сейчас называется автотранспортным колледжем, тогда он был автотранспортной техникум в те годы. Такая симпатичная арка при входе. Под углом 45 градусов. Вот я. С другой с другого ракурса смотрю на этот же скверик. Это опять круглый магазин с другой стороны. Напротив него городской парк, разросся. Он сейчас приукрашенный такой. Весь из себя культурный тоже. Доведен порядочек. Много там чего для детей. Всяких аттракционов настроили. В общем, жизнь идет. Вот здесь вот, поскольку Кунгур претендует быть... Вот он, Сергей Михайлович идет, тот, который нам нужен, на ловца, и зверь бежит. Вот сейчас там мы к нему и пристанем. Сергей Михайлович, не да. проходите мимо. Здравствуйте, я ведь к вам иду. Бесполезно ко мне. Нет, мне надо сп спросить у вас про историю военного городка. Ничего не скажу. А к кому обратиться? Никому, а что дели. Но я вот хочу восстановить мало чего. Мне спрашивают те, кто там служил, что сейчас, как было. Нету материалов музея, в музее, архи... а в архиве города. Ну, вряд ли. Даже, что... Ну, есть была статья в газете «Добрый день», Лепихина писала. Ну, про Лепихину ничего не могу сказать. А до того, как возник здесь городок, там был какой-то гарнизон, батальон. Двор. Да. А про него что-то я могу узнать? Ну, отдельные, да. Ну, где-то есть раскопки какие-то, нет? Сведения? Вот так... Ну вот так хотя бы. Где вот, у кого спросить? Где? А может, архив города или где? Да я не знаю, что в архиве есть, пацаны. Я про Но, них не могу спросить. То есть я могу туда сходить и спросить? Ну, там, да. Я могу, единственное, что я как бы в августе могу только сделать. Что в августе? Ответить вот, на мой да, вопрос? Да. Ладно, я пристану к вам в августе. После вот. 16-го я выйду. Я до... в отпуске у меня мероприятие сейчас. Всего доброго, Сергей Михайлович. Записание. Хорошо. Хорошо, хорошо. О, пристало. Это директор музея. Был. Ее так, слева я вижу бывший горком партии. Тогда, Когда-то здесь были маленькие елочки. А теперь вон какие большие выросли. И находится здесь музыкальная школа. В эту школу ходят мои шкунтики, мальчишки заниматься танцами, музыкальной, грамотной. Напротив парк. В таком состоянии, в таком неплохом. Я бы, сказала, я бы сказала, в неплохом виде все это, культурненько тут. Но Кунгуржа собирается стать, претендует вернее, с претензией на, на культурную столицу Пермского края. Много туристов сюда приезжают. Ну, вот так вот я иду по центру города. Ничего так симпатяйненько тут. Лилии вам цветут. Вот так вот. Музыкалка тоже преобразилась внутри там. Но она давно музыкально, как только горкома партии не стала, так и сразу превратилась это все в детскую школу искусств. Вот я вижу стенды, агитацию, уже не коммунистическую. И у меня в эту детскую школу искусств уже второе поколение детей ходит. А совсем неподалеку от школы искусств, можно сказать, плечом к плечу находится сквер воздухоплавателей. Все, что здесь Расположено, посвящено небесной ярмарке, которая проходит в Кунгуре. Это международная уже небесная ярмарка стала. Больше 30 воздухоплавателей на своих аэростатах соревнуются в воздушных баталиях, приезжают сюда. И здесь вот памятник в честь их установлен. И вот такие вдавлены. Имена победителей, медали. Их много. Их много. Вон сколько на постаменте. Вон это тут еще. Ну-ка, что, 17-й год есть? Так, это было, Началось у них движуха с 12-го года. 12-й, 10-й, 16-й, вот й вот 17-й. Героиня воздушных баталий Иванова Наталья. Город Кунгур. Аэростат. Адреналин. Понятно? Понятно? Вот как надо себя проявлять. Так, тут 13, 16, 16, 9, 17. Латыпов Сергей, Москва, аэростат, аэрона ТЦ. 15, 13. Астафьев Алексей, чемпион России, пост Ласлав. Дальше вот тут у нас были... Аэростат в Сочи, Япония. Аэростат из Японии приезжали нынче. И не нынче, они уже не первый год. Аэростат Балтика, Сыктывкар, Москва, Москва, Рязань, Рязань, Кунгур, Селец. Так, а здесь Акача, Москва, Факел, Московская область, Япония. Аэростат, Адреналин. 17 год, герой воздушных баталий. Понятно? А этот ка, героиня воздушных баталий, Марина Удот, кунгур. А кунгурюков то больше всего. А тут что написано? Первый воздухоплаватель России Никита Летун. А, это ему, Никита Летун, поставлен памятник-то. Установлен в 2009 году. Скульптор Алексей Залазаев, дизайнер Геннадий Сорокин. Никита Литун, 16 век. А я это чуть не... Ой, так они ему еще пятки, смотрите, трогают. Я потрогаю. Ну-ка давай, Никита Литун. Так, тебя потрогаю. Все трогают. Так я туда же перелет. Экипаж пилот Вертепрахов, Чайковский Кунгур. Дальше. Маршрут Урзакаева-Баркаштостан. Перелет вот так вот. Вот это наша отличительная фишка кунгурская появилась. Вместо сапог, в которых шлепали еще солдаты царской армии. И я в том, ну, я не в том числе была, конечно, и я покупала туфельки, которые шли на, на экспорт. Суперские просто. Сноса им не было. Кунгурским, кунгурской обуви. Итак, последний взгляд мы. Это значит, памятник Никиты Летину. А я думала, это изображение того греческого героя, который взлетел высоко-высоко, обжег о свои крылья и упал. А это вот мечта, бывший кинотеатр, а теперь тем дворец культуры. Там происходит всякие мероприятия, работают но 15 лет не будут.